Субтитры 5 уровня достиг, предлагает вступить в один клан. Или как он там называется, я еще не знаю. Я на самом деле очень сильно увлекся этой игрой. Как бы блин, это затягивает. На 22 уровне пиджиота получает супер атаку. Это настолько круто, я ее постоянно использую. Если отменить трех изначальных покемонов, то получается пикачу. Мои самые любимые это, конечно же, сквиртл и бальбазавр. Они очень милые. Но самое классное это, если ты пройдешь 5 километров, у тебя дропается яйцо. Слушай, это же поста... абсолютно все равно. Ты меня так уже бесишь. Ты мне рассказываешь про этих покемонов постоянно. Мы с тобой выходим Уходим выходим на улицу, ты мне говоришь, покемоны, покемоны, покемоны, покемоны, мне плевать. Запомни это, ты дебил. Я больше с тобой не выйду на улицу, даже не звони мне. Иди нахрен. О, новый покемон. Внимание, штормовое предупреждение. Просьба всех немедленно покинуть пляжную зону. Я же не хочу, чтобы кто-нибудь за меня поймал моего водного покемона. Кто поймал моего Старби? Нет! Ha ha ha. Концерта группы Ленинград Оштрафован за брань Сергея Шнурова Со сцены ООО 40 тысяч рублей По решению мирового суда Калининского района города Таких санкций в отношении участников группы Со стороны правоохранительных органов Не последовало Чар-чар